Добрый день! Собственно, хотел бы оставить небольшой отзыв о компании Землечист. Обратился для очистки участка от строительного мусора, от старых растений, сорняков, грязи всякие, для выравнивания участка, для планировки и так далее. В общем, большой объем работ. Сделано все отлично, очень качественно. Подход великолепный. Я остался всем доволен. Вот. Работа выполнена выше ожидаемого. Так что большое спасибо компании Землечист и э, бригаде, которая приезжала ко мне на участок. Спасибо.